Что касается аэропорта, аэропорт находится очень далеко. Он находится в поселке Мурмаши. Это очень далеко ехать надо. Не знаю, почему его далеко построили. Хотя бы здесь бы построили. А делать все все по-другому. Так. Это у нас при, называется при железнодорожный так называемый парк при железнодорожный. Здесь можно посидеть, вот это еще один, уже четвертый парк, но он, к сожалению, маленький, уважаемые телезрители, в нашем видео я буду еще говорить очень много о Мурманске, сейчас выйдем еще на платформу, возможностей очень много, вот... Какую-то делают строительную отделку, что-то делают красивое. Буду делать очень красиво и просто великолепно. Значит, когда я буду подниматься, у нас стоит полиция. Полицию снимать нельзя. Поэтому я прикрываю рукой. Не бывает. Так, полиция. Так. Так, полиция нету. Тогда открывай видеокамеру. Все. Все. Вон, видите, автобусы стоят. Масса вот собирают людей и возят увозят в поселок выходной чтобы люди смогли спокойно приехать присесть именно на пассажирские на пассажирские поезда так ребята в общем я вам показал Парки, города Мур... парки только Октябрьского района города Мурманска. И в следующей передаче, в следующем видео, я вам буду показать Семеновское озеро. Потом, значит, большое озеро, малое озеро. Нет, нет, к сожалению, нет. Озеро пока сейчас не буду говорить. Буду вам показывать парки. Сначала покажу парки. Значит, парк значит в Ленинском районе, где находится Семеновского озеро. Так. И покажу вам первомайский парк. В Первомайском районе. Ну все, ребята, пока. В общем, я сейчас снимаю видео. От... Снимаю видео. То есть, отключаюсь. Отключаюсь пока. Пока отключаюсь. Все, ребята. Потому что очень жарко. У меня тоже голова болит. Давление идет. Ребята, ну все. Пока. До свидания. То, что я вам сегодня показал, только это Октябрьский район. А у нас еще и Первомайский, Ленинский, еще и Рашляковский район. Вот как. Ну все, ребята. Пока. До следующей, до второй передачи. Пока. Голпро. Выключить. Голл-про, выключайся. Голл-про, выключить. Голл-про, выключайся. Видите, не хочет выключаться. Ну ладно, давайте как-то попробуем. Голл-про, стоп видео. Голл-про, стоп видео.